Земля, Божья обитель Бьется на зале, несказанный свет, русская земля, кто тебя обидел, не другом твоим, прощения нет, не другом твоим, прощение нет, мы русские, слави Бог, мы русские, русские не продают за родину. Последний вздох Мы русские, русские ведут За Родину Последний вздох Мы русские, русские ведут Сыновья, Светлые молитвы, шаворонка зло Даль весенних рек, за твою любовь Мы пройдем все битвы Русская земля, свети вовек Русская земля, свети вовек Мы русские, слави Бог Мы русские, русские не продают мы русские, русские идут За Родину последний слова Мы русские, русские идут не сожжет, в юга не застудит. Русские идут, будет светел день. Русские идут, было так и будет. Люди с нами Бог, отринем а тень. Люди с нами Бог, отринем а тень. Мы русские, с нами Бог, мы русские. Русские не продают за Родину, Последний сдох, мы русские, русские идут, за родину, последний сдох, мы русские, русские идут, мы русские, славами Бог, мы русские, русские не продают за родину, последний сдох, мы русские, русские идут. Мы русские, русские идут За Родину последний вздох Мы русские, русские идут Мы русские, русские идут не Мы русские, русские гидлук